Вот, все, начинаем. Три. Всем привет! Вы на канале FanNT Games. Сегодня мы снимаем битбатл. Кто лучше построит э, свой дом или квартиру? Вот. <coughs> Это рубрик э, Серега против Андрея. Вот будет. И мы начинаем. Так. Да, работает работа. Дорогая. Так, первую квартиру я свою строю. А так будут не тучусь, вот буду. Так, делаю так, так тут типа тут, типа коридора тут типа вот так, тут, типа коридора, так, дверь ставлю. Так, вот так. Вот так. Тут тыкер. Вот тут вот тут есть. Так. А ты там ты ч ты чего начал? Ты сразу с этого начал. С. А по декорации, да, делать. Так, угу. <губить> а, я, я из ступени делаю. <губить> так. Э -э так, а у тебя чего будет Ну? Не знаю, И сам. <связывая> так. Э -э <связывая> Что тут? Тебя? А. Да нечестно тебя... Ладно, ладно, не буду смотреть. Так, забери вот двери сталь да. Это две двери на кассу. Так. Так что имеется. Сверху. We'll очку так, что я Ру, так, так. Собственно, то Так. Угу. Так. Закрываю крышей. У тебя А, у меня два этажа, потому что я в две квартиры строю. Так. Так, а, акции из Люка. О, гладкий кварц. А Если ты говоришь большой, сколько у тебя там будет, скажи. Сколько времени? А, времени прошло... Euh, я скажу <coughs> так время, время прошло 5 правда я же монтировать не буду сразу быстро А ты а ты чё, а ты чё поставил а, таймер? Потом 16 секунд, 17, 18, и, ну, секунд, Я поставил 10 минут сорок секунд.